всем привет сегодня я расскажу об одной проблеме которая присуща всем автомобилям volvo s40 и как ее решить наступает момент однажды когда любой владелец этого замечательного автомобиля volvo s40 не может открыть багажник то есть ничего не предвещает как правило беды все работает и однажды Кнопка открывания багажника не реагирует на нажатие. Проблема известная, и у нее есть два источника возникновения. Первый, это самый распространенный, это перелом проводов в жгуте, который идет на крышку багажника. Для того, чтобы ее устранить, необходимо залезть в багажник со стороны задних сидений, оторвать от клипс обивку багажника, открутить замок и поднять крышку багажника. Там три э, болта на 10, ключом на 10 откручиваются и багажник открывается. Затем жгут восстанавливается, э, все ставится на место, подается питание и все начинает работать. Это описано много раз в интернете и не представляет особой трудности устранения этой проблемы. Второй источник возникновения это проблема, как у меня, то есть жгут уже был отремонтирован, все провода на месте сгиба были заменены на новые, но замок внезапно на той неделе тоже перестал открываться. Естественно, на всякий случай я вот вышеописанным способом залез в багажник. Открыл его, проверил жгут, распотрошил, но ну, там все было идеально. Поэтому вторая проблема, которая ведет к неоткрыванию багажника, это проблема микропереключателя. Для того, чтобы даже не в самом микропереключателе, а в плате, на которой он стоит. Для того, чтобы эту проблему устранить, необходимо заказать вот такую деталь. Ремонтировать ее бесполезно, как показала практика, я пытался это делать. Это называется плата кнопки ручки багажника. Ну, как-то так вот она в интернет-магазинах называется, могут быть вариации. То есть, такая плата, на которой стоит сам микропереключатель. Вот он. И посадочные места для ламп подсветки заднего номерного знака вот номер для заказа написано сделано в чешской республике. цена его я заказал что-то около 1490 четыреста там 90 рублей чем около полутора тысяч не дешево но куда деваться а, проблема в чем то есть внутри вот эти вот платы, проводники, идущие к лампам подсветки, они залиты в пластике. То есть вообще никаких соединений, чтобы можно было отремонтировать. Там идут шины металлические. И, видимо, в процессе эксплуатации, со временем, через микротрещины вот в этом пластике, происходит замыкание этих шин. Сначала, когда я машину купил, у меня было там замыкание на массу, из-за чего багажник тоже не работал. То есть там габарит включаешь, крышка багажника открывается. То есть работал так с глюками. Я эту массу отрезал и питание, вернее, массу вывел сюда напрямую двумя проводами, вот на плафоны, и ездил вот полгода нормально. Теперь, как я прозвонил тестером, у меня замкнул плюс, который присутствует постоянно вот на этом разъеме. Кнопки багажника, вот такой микропереключатель. Тут плюс всегда, плюс 12. И он стал в постоянно замкнутом состоянии. То есть такое ощущение, что кнопка всегда нажата. Поэтому уже не оставалось ничего, как отрезать от фишки, которая сюда подсоединяется все провода, и вывести эти проводки управления замком багажника за заднее сиденье. как временный вариант пока придет вот эта плата сейчас я вам покажу как это выглядит вот так это выглядит Вот два проводка выведены соответственно замкнув их вот открылся у нас багажник как временный вариант чтобы не откидывать спинку сиденья заднего чтобы открыть багажник Вот он у нас открывается Таким образом Вот этот провод Так вот он у меня Из-под обивки И пошел вот туда Ну вот такой вот протезик Так у меня кстати заметка и называется На драйве Протез кнопки багажника а Сейчас я покажу как это все на место Поставить и восстановить Чтобы снять Вот эту планку Заднюю кнопкой багажника и плафоны подсветки номерного знака, где расположена нам надо открутить вот четыре больших самореза Зв... ключом-звездочкой. Вот такая у меня на данный момент конструкция. Вот эти два провода идут за заднее сиденье, которым я багажник открываю долго искал как их подключать подключать их надо вот эта серая фишка которая идет вот сюда на разъем выключателя кнопки управления багажником вот на этой серой фишке три контакта два вдоль длинной э, стороны и два ну и третий вдоль короткой то есть надо чтобы открыть багажник в случае, если у вас тут ничего не порезано замкнуть контакты вдоль длинной стороны то есть вот этот и вот этот, этот и этот вот они сверху, давайте, контакты вот. так как у меня тут все это не работало я подцепился дальше уже не к самой фишке, а к проводке запараллелил и уже с проводки замыкал провода, которые шли на эти контакты. Для того, чтобы после замены платы у меня все это заработало, надо будет восстановить на место вот эти все контакты на фишку, что я сейчас и сделаю. Двигаемся дальше. Для того, чтобы заменить плату, надо ее вытащить из старой этой панели. Для этого надо отвинтить 4 самореза, которые уже поменьше, на плафонах освещения и вот тут на ручке открывания багажника. Также ключом звездочкой. Для того, чтобы отцепить старую плату от планки основной, необходимо вот в этом месте подцепить вот этот вот фиксатор и снимать двигая вот в ту сторону, то есть плашмя вот туда вот, надо все это, мне одной рукой тяжело показать, но в общем это все двигается вот туда, то есть не на себя тянем, а вот туда. Вот тут еще по краям можно фиксаторы на патронах подсветки отцепить отверточки и вот таким образом все это дело снимается У меня тут вот эти проводки это не штатные проводки это вот я когда массу кидал их у вас не будет вот этих проводков дополнительных все то есть у вас остаются такие вот плафоны и сама старая планка вам нужно переставить кстати с новой планкой плафоны не идут Соответственно, вы в сборе вот так все переставляете. Я заказал еще новые лампочки. Philips. Вот их такой номер. Соответственно, тоже можно сразу новые поставить. Раз уж туда полезли. Ну вот, я установил плату на место. Новую. И прикрутил один плафон. Собираем все в обратном порядке. И не забываем, тут еще есть вот такая резиновая прокладка, уплотнитель. Якобы для герметичности, но как правило она нифига не держит, потому что все там все равно в грязи получается. Но в любом случае желательно помыть и поставить на место. Итак, мы проверяем, что у нас получилось. Включили габариты. Если все у нас работает правильно, подключено правильно, у нас должны гореть габариты. Габариты горят. И срабатывает замок. Замок срабатывает при нажатии на кнопку. Соответственно, сейчас мы все это дело аккуратно изолируем, собираем. И пользуемся машиной в полном объеме. На этом всем спасибо. Пока.